Всем привет, меня зовут Калашников Андрей, Живой в городе Казань. Недавно я принял участие в кастинге на реалити-шоу Тимура Бекмамбетова, которое называется «На экране». Я хочу попросить у своего города поддержки. Для моего участия в шоу это необходимо. Если вас не затруднит, потратьте пару секунд своей жизни и отдайте свой голос за меня на шоу. Чтобы следить за происходящим, вам нужно будет перейти по этой ссылочке. Также ссылочка будет в описании. Мне будет очень приятно и легче участвовать. Казань, голосуй за меня! Казань, голосуй за меня, <свист> Казань. Хо-хо-хо, пашмак! хо-хо-хо,